Меня зовут Гавалева Ирина Ивановна, мне 53 года, я врач-стоматолог. Ирина Ивановна, какую цель перед собой поставили, перед программой? Вот на этой программе, на этой программу я пошла, потому что я хотела постоянить, чтобы побольше энергии было, то есть опять вспомнить состояние молодости. Какие-то способы уже пробовали до этого? Да, я ходила на курсы похудения у Гаврилова, вот, я сбросила вес, но потом постепенно набралось все. Угу, угу. То есть в целом не помогло для долгого результата? Да, для долгого не помогло. Угу. А почему решили обратиться в центр? Но в центр я обратилась не по поводу перезагрузки, в центр я обратилась по поводу проблем желудочно-кишечным трактом. Пришли сюда на чинизан, а попали вместе как раз и загрузку, uh -huh. на загрузку, на перезагрузку. Что, а что повлияло на Ваше решение принять участие именно в программе? Ну, готовимся к лету. Uh -huh. Хорошо. Какой результат Вы получили после программы? Результат хороший. Ну, я сбросила вес маленько, ну, килограмма 4 может быть больше. Вот. Но самое главное, я перестала ужинать, вот. то есть я чувствую легкость, и то есть я не могла с этим справиться, а сейчас я смогла смогла э, перестать ужинать угу. для вас легко было при помощи и не валили мне, при угу. ее помощи потому что как раз делала чинизан и ну, достаточно просто оказалось угу. потому что до этого к вечеру у меня просто жор начинался угу. да. А Какие-то сложности были в программе? Что-то было вам тяжело? Сложностей не было, но я, если честно, все не до конца, потому что пироженку съела, но как раз уже несколько дней до этого был отказ от сахара, и вкус совершенно показался ну, неотвратительным, но сильно сладким Преданные, вот, и mm -hmm. мне это порадовало, что действительно вкусовые э, изменения произошло. Uh -huh. Какие-то эмоциональные результаты, может быть, отмечали, что-то у вас произошло. Я думаю, что спокойнее стало. Uh -huh. вот. uh -huh. Хорошо. А в целом вы могли бы порекомендовать эту программу uh -huh. своим знакомым? Конечно, конечно. Uh -huh. Я порекомендую обязательно. Хорошо. Спасибо большое.